Я родился в городе Глазове на улице Сталина. Александр Петрович Баженов в 50-е и 60-е годы учился в школе номер 3. Сейчас инженер-проектировщик общества с ограниченной ответственностью «Термические системы». 43-46, так называемый угол. Это было в 1948 году, в мае месяце. Дом был деревянный, двухподъездный, двухэтажный, по четыре квартиры в одном подъезде. На каждую семью Приходилось по одной комнате. В той квартире, где я жил, было три соседа, значит, три комнаты и кухня. Детей было в каждой семье, два-три человека. В нашем соседнем подъезде была семья на первом этаже, в которой было шесть детей. С садиками было плохо. Мы все, дети, выходили и играли во дворе. Песочек там, лапту. Догонялки, игр было очень много. Это был район, где были двухэтажные деревянные дома. Чуть подальше были частные дома, финские дома были. Город застраивался по проектам, которые присылали институты Москвы и Ленинграда. Все они были типовыми. Индивидуальным строительством наш город не отличался. Росли сталинские кварталы, детские сады,